Всем привет, ребят, с вами Warhammer И сегодняшнее видео будет посвящено рубрике Кейсера на прокачку Сегодня, по идее, должен был быть стрим с этапа в Бразилии Но, к сожалению, я в данный момент нахожусь не дома И в данный момент не могу провести этот этап И увидимся только уже на следующем этапе в Германии Который придет через две недели Поэтому, ребят, ждите Ну а сегодня у нас рубрика Кейсера на прокачку Которая, в теории, должна была быть завтра стрим В таком случае, когда у нас идет гонка, мы в понедельник стримим но его не будет. Не будет почему? Начнем давайте издалека, начнем давайте с сути этой рубрики. Что у нас есть? Есть я, который умею играть, есть опыт за спиной, есть опыт игры в командах. И есть Дэн, который не умеет в CS играть и которого надо обучать с нуля, по сути. И я подумал, почему бы не попытаться мне обучить Дэна. Потому что, в принципе, неплохой будет контент, плюс можно будет делать гайды для новичков, чтобы объяснить, где они совершают ошибки, чтобы эти ошибки они, наоборот, не совершали. Вот. В начале, точнее, в середине января мы эту рубрику начали, первый стрим, мы провели его. И суть какая была. Каждую неделю по воскресеньям мы с Дэном собираемся, мы смотрим его игры, смотрим, что поменялось за эту неделю... И на что нужно делать упор. И также ошибки, объясняют Дэну. Как нужно было сыграть в той или иной ситуации. Вот. И, соответственно, в течение недели после нашей встречи Дэн должен играть там, тренироваться, оттачивать стрельбу и играть в матчмейкинг. Вот. Это то, как оно должно было выглядеть и как я думал, что оно будет выглядеть. Но, к сожалению, это так не получилось. Получилось так, что Дэн заходил в игру только... Э потренироваться и, к сожалению, без должной практики, поверьте, ваши тренировки будут почти бесполезны. Почему почти? Потому что да, вы что-то будете запоминать, но если вы не будете это оттачивать на играх уже, то вы этому не научитесь так быстро, как это могли бы сделать. В ММ Дэн играл очень редко, почти никогда, несколько раз он заходил вне стримов в ММ, но в основном заходил на стримах, что меня сильно злило немного иногда. Потому что, вспоминая тот же апрель, один из стримов, когда я просто бомбил на зажим Дэна, потому что это уже был апрель, а задание об тренировке э, зажима был еще на первом стриме дан, и Дэн не научился, это было для меня очень печально, потому что научиться зажимать, если честно, это дело недели, если вы практикуете стрельбу заодно. И поэтому... Уже в определенный момент я понял то, что скорее всего с Дэном не получится у нас продолжить рубрику. Почему? Потому что у Дэна просто нет времени иногда играть, потому что все-таки он также занимается этим каналом. И на создание видео уходит не 30-40 минут, а несколько часов, если не весь день. Поэтому у Дэна не всегда была возможность играть, и из-за этого, по сути, прогресса как такового почти не было. Ну, согласитесь, за 5 месяцев апнуть всего лишь второй Сильвер, я уже думал, что мы за эти 5 месяцев хотя бы апнем Голд новую. А с такими успехами мы очень долго будем доходить до колд новой. Поэтому мы с Дэном приняли такое решение, что в данный момент рубрика, она не прекратит свое существование, мы просто прекратим тренировать Дэна. И поэтому открывается вакансия, так сказать, ученика кейсер на прокачку рубрики. Поэтому, ребята, вы можете принять участие в данной рубрике. В группе ВКонтакте у нас есть новость, точнее даже не новость, а в которой можно ответить на нужные вопросы и, соответственно, попытаться принять участие. Буду я проводить отбор участников. Тут не важно, какое у вас звание, наоборот, чем ниже, тем даже лучше скорее, потому что мне интересно взять неумелого парня и научить его играть в Counter-Strike. От вас самое главное — это прислать демку, либо же, если вы играете на Faceity, ссылку на комнату. Опять же, по рангам мне интересны люди до калаша, по левлу фейста, ну, где-нибудь до 3-4 уровня. Как-то так. Так что, ребята, проходите э, по ссылке в описании и принимайте участие в данной рубрике, если вы хотите поднять свой скилл. Рубрика начнется новое существования в начале июля, мы с участником обговорим первый стрим и также, да, об участники я сообщу в конце июня, то есть будет один стрим, кстати, на котором я буду смотреть ваши демки, которые вы прислали, и так что можете прийти на стрим и посмотреть, если вдруг попадется ваша демка, она будет интересна, я ее разберу и посмотрите на свои ошибки, ну а в будущем, может быть, именно вы станете учеником и именно ваш скилл возрастет в разы. Вот, на этом пока что, наверное, все. С вами был Архамер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч, ребят. Пока-пока и удачи вам.